я когда вот творю пельмени не кидаю лавровый лист просто в воде вот этот бульончик а уже потом когда они готовы маслице вот сейчас у меня винный уксус иногда бывает обычный маслице винный уксус перец и соевый соус